Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Водолей на сентябрь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. 2 числа будет полнолуние в Рыбах, в вашем втором секторе, который отвечает за финансы, Покупки, продажи и полнолуние — это результат, кульминация или завершение какого-то процесса. К примеру, полнолуние может проигрываться тем, что принимается решение искать новую работу, новый источник дохода, или наоборот, вы прекращаете тратить на что-то деньги. Это период, когда появляется желание что-либо приобрести, когда концентрация этого желания очень Сильное. В целом, за счет того, что полнолуние в рыбах, оно эмоциональное, поэтому, безусловно, тема денег в начале месяца будет тесно связана с темой эмоций. В день полнолуния Солнце делает трин к Урану ваш четвертый сектор недвижимости, поэтому может быть желание приобрести что-то для дома или же помочь финансово кому-то из членов вашей семьи. 4 числа Венера будет в напряженном аспекте к Марсу и в благоприятном аспекте к Меркурию. Это день выбора. Или эмоционально реагировать на какую-то ситуацию, или же решить все мирным путем, обсудив на месте то, что беспокоит. Конечно же, лучше выбрать второй вариант. И в целом тема контроля эмоций именно в... Словесных баталиях и противостояниях, это очень важная тема для вас, дорогие водолеи, в течение всего сентября. Это связано с тем, что Марс по-прежнему остается главной планетой, которая создает события, как и в августе, Марс в сентябре замедляется, и 9 числа он разворачивается в ретроградное движение. И вблизи 9 числа может как раз-таки быть Концентрация энергии именно на теме общения, на теме поездок. Нужно быть в этот период очень внимательными за рулем, в разговорах. Не советую вам подписывать в это время какие-то важные бумаги, документы. Но в целом это период очень динамичный. И это период, когда какое-то дело может сдвинуться с одной точки, даже если… Вы очень много усилий ранее приложили, и это не получилось. Вот стационарный Марс вблизи 9 числа может это дело сдвинуть вперед. С 5 по 27 число Меркурий будет находиться в вашем 9 секторе. И это может давать опять-таки бумажные волоки, то оформление чего-то посещение государственных органов, структур. А также Меркурий в Девятом Доме дает очень большую любознательность. Поэтому Вы можете принять решение в сентябре месяце, начать изучать что-то новое. Это также хороший период для поездок. В целом Девятый Дом, как и Третий, работают таким образом, что человеку хочется либо что-то менять в своей жизни, либо просто вести очень подвижный образ жизни. В любом случае сидеть на месте не получится. Сентябрь — это активный месяц, поэтому старайтесь больше общаться и будьте в курсе событий, которые происходят вокруг вас. С 6 сентября по 2 октября Венера, планета любви и финансов, будет находиться в вашем секторе партнерских взаимоотношений. Это говорит о том, что Тема финансов в отношениях выйдет на первый план. Это может быть период совместной работы ради достижения каких-то материальных целей. Это хороший период для тех, кто работает с людьми. Это период, когда вы сможете зарабатывать больше, чем обычно. К тому же Венера в седьмом секторе, в принципе, способствует тому, чтобы найти компромисс. И это, безусловно, будет сглаживать влияние Марса в третьем доме, который провоцирует конфликты на ровном месте. 10 числа Меркурий будет в оппозиции к Хирону. Этот день может давать неуверенность, и вы можете быть неуверены в какой-то информации, которую вы слышите или которую преподносите. В целом этот день не подходит для подписания важных бумаг и документов. 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение в вашем 12-м доме. И все лето Юпитер был ретроградным, соответственно, сейчас он начнет двигаться вперед, поэтому будет возможность более активно продвигать те дела, которыми вы начали заниматься еще в конце весны, в начале лета этого года. Это период, когда определенные ситуации в вашей жизни будут развиваться, идти вперед. В целом, Юпитер отвечает за тему поездок в другие страны, поэтому. Может встать вопрос вашей поездки в какую-то страну или вы будете принимать гостей. Также это может проиграться тем, что вы начнете заниматься теми вопросами, которые на время были для вас не актуальны, но они обретут какую-то новую актуальность в середине сентября. 15 числа Венера будет делать квадратуру к вашему правителю Урану и будет затронут 7 и четвертый сектор гороскопа. Это достаточно напряженное время в плане взаимоотношений, это период нестабильный в эмоциональном плане, поэтому лучше посвятить этот день работе и делам. 17 числа будет Новолуние в Деве в вашем восьмом секторе. Новолуние — это всегда новые идеи, зарождение чего-то нового в вашей жизни, Восьмой сектор отвечает за финансы, преобразования, за близкие отношения с другим человеком. И по данному новолунию может начаться какая-то новая страница в ваших финансовых делах. Это может быть то, что вы возьмете к примеру, ипотеку или автомобиль в кредит. Это период, когда, скажем, могут появляться идеи по поводу определенных трансформаций в вашей жизни. Они могут быть связаны как с вашей внешностью, так и, например, это может касаться переезда. С 17 по 23 число напряженное время Меркурий будет делать квадратуру к Юпитеру, Плутону и Сатурну. Будет затронут ваш 9 и 12 сектор. Данный аспект может затрагивать тему поездок в другую страну, тему оформления документов опять-таки. Будьте внимательны по поводу того, с кем вы общаетесь, от кого вы получаете информацию. Лучше все перепроверять, так как по данному аспекту могут быть какие-то искажения. 22 числа Солнце переходит в знак Весы, в ваш девятый сектор на месяц. И это значит, что октябрь будет очень благоприятным для того, чтобы внедрять что-то новое в вашу жизнь, расширять какую-то сферу вашей жизни. И в целом это будет хороший месяц для повышения вашего авторитета и для того, чтобы вы смогли проявить себя на рабочем месте или в выбранном вами направлении. 23 числа Марс будет в соединении с Лилит в вашем третьем доме, и 24 числа данное соединение будет иметь оппозицию к Меркурию. В целом, соединение Марса и Лилит сохранится до конца месяца. И именно из-за этого конец сентября достаточно напряженный. Ваш знак это будет затрагивать в контексте разговоров, поездок. Могут быть какие-то ситуации на дороге или связанные с автомобилем. Очень важно, скажем, сохранять бдительность в этот период. Ни в коем случае не садитесь за руль, когда вы находитесь в каком-то сильном эмоциональном состоянии. Также старайтесь не выяснять отношения в этот период. Марс только начинает свой ретроградный путь, и те конфликты, которые зарождаются в августе, в сентябре, они будут иметь, скажем, длительный период воздействия. Обратите внимание на 22 и 27 число. 22-го — Меркурий будет в хорошем аспекте к лунным узлам, а 27 — Венера. И в эти дни вы можете получать важную информацию или можете знакомиться с кем-то значимым. В целом это дни новых возможностей, и не упустите их, так как фоново будут напряженные аспекты воздействовать, и вы можете просто не обратить внимание на что-то полезное. 29 числа Сатурн разворачивается в прямое движение в вашем 12 секторе. И он уже на самом деле собирается на выход из знака Козерог и будет переходить окончательно в ваш знак Водолей. Поэтому в конце этого года, уже начиная с осени, у вас может быть ощущение, что вот-вот начнется что-то очень важное в вашей жизни. И это не безосновательно, так как Сатурн и Юпитер в декабре начинают свой новый взаимный цикл. Поэтому… Действительно, для вас это может быть началом нового этапа в жизни. Они начинают свой новый цикл в вашем знаке, в водолее. Поэтому у многих водолеев жизнь начнет стремительно меняться. И вы можете это почувствовать уже в сентябре месяце. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!